Я как человек, который обслуживал его очень долгое время, я повторяю, его нельзя использовать. Он имеет 80% повреждений. Еще и течь.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 Что с ними может случиться во время плавания, я не знаю, но может случиться с ними все что угодно. Я вам это гарантирую. Десять человек погибли и еще около десятка пострадала в результате взрыва катера около города сортовала.